Нейрографика ⁇ это творческий метод трансформации мира. Нейрографика ⁇ это такая штука, когда мы берем в руки маркер и с помощью маркера создаем из специального языка, создаем такое повествование о своей жизни, которое само собой организовывает нашу жизнь. И благодаря этому мы можем делать с жизнью все, что угодно. Это как Барон мюнхгаузен взял и вытащил себя из болота. А мы с опорой на маркер можем создать ту историю, которую мы хотим в своей жизни воплотить. И это как самопрограммирование, это идея отказаться от любой другой помощи и самому творить свою жизнь.